Hello, my, my name is Anna Mindrene, and I'm an artist. Здравствуйте, меня зовут Анна Миндерене. Я художник. Проживаю я в Англии в Лондоне. И сегодня мы поговорим с вами о работах, которые были отправлены мне. Значит, так, добрый день, отдел Демирташ. Здесь я буду подглядывать, я здесь написала небольшие комментарии касательно вашей работы. Значит, названия точного работы нет, но я называю ее «Корабль». Значит, «Аккуратность». Картина писана достаточно аккуратно. Мы видим здесь старание художника. «Корабль» у нас находится в центре внимания. Сразу понятно, что в картине главное, на чем идет акцент. Мне нравится ваш подход. Мне нравится ваше видение сюжета. Цветовая гамма подобрана очень профессионально, четко соблюдена техника выполнения, техника письма, то есть мазок. Единственное, чего хотелось бы мне добавить, одну секундочку, это мне бы хотелось передать более точно глубину горизонта. То есть небо и вода в данной, в данной картине, я бы сказала, слегка сливаются. Единственное, что разделяет небо и воду, это направление мазка. То есть вертикально и горизонтально. Хотелось бы э, вот в глубине неба либо воду показать э, немножечко темнее. Вот дабы, дабы отделить воду и небо. Ну, в общем, повторяюсь. Дальше. Вот хотелось бы мне показать, конечно, небо более глубокими темными оттенками. Данная картина, по моему мнению, требует небольшой доработки, так как, понятно, небо и море, в общем, вы можете доделать при желании. Дальше. Цвета подобраны, по моему мнению, очень правильно. Фалитра разобрана достаточно четко. Несложно понять, что хотел передать художник. В воде отражен а, свет корабля. Единственное, чего можно было бы добавить, это, опять же, на фоне неба теплых оттенков. Вот а, понятно, что корабль освещен, ночь, а на корабле горит свет, а, но этого света не хватило. Вот в воде он есть, немножечко не хватило в небе теплых оттенков для поддержания, вот чтобы... Не вырывались паруса из ну, общего фона картины. Дальше. Мне нравятся паруса. В них чувствуется хорошая проработка. Ясно, понятно, что корабль освещен, что на корабль падает, в корабле горит свет. Вы все это передали масками, цветовыми оттенками, подобренными тонами, цветами. Мне все это нравится. Мы видим плывущий корабль по гладкой воде. Вы передали реальность в этой картине. То есть картина для меня получилась достаточно реально, достаточно конкретно и понятно. В общем, мне нравится. Я хочу поблагодарить от себя вашего преподавателя. У вас есть действительно талант. Вы действительно движетесь в правильном направлении. Я бы с удовольствием повесила вашу картину в своей комнате, так как она расслабляет, дает какое-то душевное спокойствие. В общем, по моей пятибальной шкале я поставила бы вам пять. Продолжайте в том же духе, можете подкорректировать свою картину. И я с удовольствием посмотрю на последующие ваши работы и оценю их. Спасибо. До свидания.